Ой, что-то мы не братцы, не пора Разгуляться, Русь молодая, сила немерена Дайте коням недодумрый меч Ратью пойдем до погони морга Русь молодая, сердцу дорого Да не пристало нам сидеть по ходам Дайте коням не меч Но это, братцы, давным-давно Черные языки пришли войной Он слишком силен. Мы тебе поможем.